Понятно. Ярослав, вы много лет проработали в Нью-Йорке на разных радиостанциях и на телевидении. И вы в то же время 12 лет работаете уже на радиостанциях города Чикаго. Скажите, есть какая-то разница, ну какая-то обратная связь должна быть вот между тем, как воспринимают вас и ваши программы в Чикаго, и как это делается в Нью-Йорке? очень разная публика я сейчас не хочу обидеть как бы оба города вот, но в течение 12 лет я наблюдаю некоторую разницу в публике потому что скажем так в нью-йорке к эфиру подходит публика с большим энтузиазмом в чикаго публика выходит в эфир выходит на открытый разговор несколько более подготовленные да. поэтому поэтому в нью-йорке это в основном эмоция как бы такая непосредственная реакция на то, что ты говоришь, в Чикаго такое ощущение, что они сами готовятся к эфиру, вот. И потом уже в эфире высказывают какие-то аргументированные мнения, здесь меньше эмоций, но больше как бы уверенности в собственной позиции, даже если эта позиция, мне кажется, не очень правильной, скажем так. Вот Поэтому в Чикаго публика немножко и подготовленнее, и порезче, чем в Нью-Йорке. В Нью-Йорке всегда с человеком можно договориться, но вообще всегда это неравный бой, скажем так, открытая линия. Потому что в открытой линии э, любой человек, что бы он мне ни сказал, я могу отщелкнуть кнопку микрофона и в течение трех секунд буквально сделать из этого человека ничто если я э, плохой журналист как бы то есть не плохой журналист э, в плане профессии а если я с недобрым чувством иду в эфир вот но это самый главный наверное зарок любого журналиста как бы надо сразу заречься никогда не ходи в эфир с недобрым чувством никогда не выходи в эфир злым ты можешь злиться на кого угодно абстрактно но никогда не пытайся злиться на того слушателя который что-то сказал тебе не так а вот как вы к этому относитесь сами персонально? Вот кто-то против вас выступает и говорят, Ярослав, да вы ничего не знаете э -э, и, и так далее, и так далее. А как вы, вы будете отстаивать свою позицию или вы будете все-таки опровергать этого человека? Как вы себя в этом плане ведете? А понимаете, в чем дело? Эфир э, – это довольно сложная и короткая вещь, когда это касается открытых линий. Э, Во-первых, э, в любом случае отстоять свою позицию должен журналист, иначе зачем он ее выносил на суд? А с другой стороны, э, журналист, работающий на радио, должен это сделать очень быстро. Вот это вот самое главное. Поэтому аргументация должна быть настолько четкой э, и настолько нужно быть уверенным в своей позиции, настолько владеть информацией, чтобы даже если человек привел какие-то контраргументы и он был уверен, очень подготовлен к эфиру, в течение 5-10 секунд, ну хотя бы одной минуты, э, не то чтобы разбить эту позицию, но представить свои совершенно достоверные, четкие и правильные аргументы. И это главное нужно сделать быстро. То есть без определенного знания проблемы в эфир лучше не выходить. Вот такой вот закон, как ни странно. Никогда не надо сводить счеты с радиослушателем. Вот, а, а вы там сами, да кто вы такой? Да вас тут Москва заслала, да вы вообще непонятно кто. Есть некоторые ведущие у нас, не буду по фамилиям, как бы, которые вот таким вот образом, такой агрессивной манерой поведения разговаривают с радиослушателем. И на этом эпатаже, кстати говоря, собирают публику. А собирают публику по той простой причине, что вот привыкли у нас так общаться. Приехать в Америку мы приехали, но не стали мы не то чтобы американцами, не приняли мы этот западный менталитет, который говорит нам все-таки «улыбайся человеку». Ты человеку должен улыбаться прежде всего. Мы это не приняли, у нас публика достаточно агрессивная, и поэтому ведущие как бы на этом эпатаже, на этом можно сделать себе э, определенную публику, но на этом нельзя сделать себе ни профессию, ни как бы я все-таки такое есть такое слово честь, которого я придерживаюсь, и вот чести это не принесет. Это, пожалуй, самое важное. Понятно.